Официальный YouTube канал Сатя. Нескучная семейная психология. Удивительно, но сама выпивка является лишь дополнительным удовольствием на пути к истинному счастью и истинной кульминации алкоголика. А как вы думаете, для чего человек бухает? На поверхности мысль о том, что, ну, по что это кайфово, чтобы получить кайф. Так? Ну, псих скинуть. Скинуть. А? Ну, то есть человек такой сидит и говорит, избавлюсь от ответственности. <реклама> да, ну, пусть, да, это тоже правильный ответ. Избавиться от ответственности, ему там легчает, ему там снимает стресс. <реклама> у тебя ну, те же яйца, только вид в профиль, у вас э, словарь синонимов на полке один, <реклама> общий да, и тому подобное. Но э, психологи говорят, что самая крутая вещь, самая большая кульминация, к чему стремится алкоголик, это похмелье. То есть, когда реально плохо, а потом реально хорошо. Сейчас мы обсудим это. Тоже не, не очень понятно, ну, что такое похмелье. Реально все бухают из-за того, чтобы башка болела, чтобы было тебе плохо. Но оказывается, с психологической точки зрения это так. Для алкоголика похмелье не столько физическая боль, сколько психологическая пытка. И знаете, самых любимых, два самых любимых развлечения пьющих это серьезно пообщаться сколько вчера выжрали, в какой комбинации, и а вторая как было плохо мы вчера так бахнули, так нажрались, заблевали весь троллейбус и короче, вот там башка раскалывается сейчас я сдохну и Почему-то это у всех есть, это нормальная составляющая. Удивительно, удивительно, но когда в психологической группе вот этих анонимных алкоголиков обсуждают алкоголизм, для большинства алкоголик, алкоголиков интересно не само пьянство. Они говорят, так говорят врачи, что они о самом, о самом, ну, самом бухле говорят чисто, ну, не знаю, из уважения к преследователю, да. Их больше интересует страдания. То есть, алкоголику нравится страдать, потому что он там находит удовлетворение своих психологических потребностей. Мы сейчас будем, целый список будет, какие бонусы получает психологический человек в этой ситуации. То есть, цель пьянства, ну, помимо, ну, вот, самой радости, личных удовольствий, которые оно приносит, это создать ситуацию, в которой, сейчас мы цитируем психолога, в которой внутренний ребенок мог быть строго отруган не только внутренними родителями, но и любимым желающим. То есть человек получает удовольствие, когда его гнобят. Классно, мне тоже это нравится. Поэтому, когда лечат алкоголиков, терапия – в этой игре должна сосредоточиться не на самом пьянстве, а на следующем утре после пьянства. Нужно отучить алкоголика заниматься самобичеванием. Как отучить Может алкоголик заниматься самобичеванием сам? Ну он так сидит такой, твою мать, я бухаю, я мерзкая я тварь, дрожащая. Он не будет это говорить? Ну, мужчины, давайте по-честному. мужчины, женщины, кто-то подбухил. Да не в этом дело. Речь не об этом. Вот если ты хочешь посамобичеваться, кто нужен? Зритель, конечно, нужен. Как я устал от этого. Жизнь моя. да да да и так далее. И так далее. Так далее, так далее. Есть такой удивительный персонаж в мировой литературе, Сергей Есенин, который был алкашом, по большому счету. Причем достаточно серьезно запойным алкашом. И ему всегда были нужны что? зрители, конечно. Потому что вот это а, классно. Поэтому говорится, что психологические изменения, чтобы на алкоголик соскочил и стал нормальным человеком, заключаются в отказе, в отказе от самой игры, а не от роли. Потому что часто бывает, вот помните, даже в фильме, в фильме, в фильме элементарно, да, он, сначала, он, он должен был сначала он алкаш, а потом он должен стать кем? Каким-то наставником, каким-то друг, да, куратором. Вот это все а полная херня. Полная херня. Но из игры надо выйти, чтобы вообще тебя эти люди не окружали. А чтобы выйти из игры, человек не может остаться без игры. Он должен найти что? Другую игру, созидательную. А это очень сложно. Это же мама, это жена, это же друзья. Но ты Один человек мне сегодня говорит, я уже там, ну, несколько лет не пью, но мне очень тяжело, все меня гнобят. Ну, пробовал кто-нибудь бросить пить? У кого есть такой опыт? И если вы остались в той же самой среде, все интересуются. Ты что, не пьёшь? Ты что, больной что Мама такая-то, прикинь. И вот если бы был, я не знаю, пассивным геем каким-то, наркоманом, я не знаю, вором, да, там, еще что-то. Это, блин, ну ты не пьешь. Что за херня? И начинают волноваться. Все, все, все, прям, вот на тебя было наплевать, а тут все сразу. Потому что психологически они привязаны к этому. Ты ломаешь им жизнь. Они не понимают, что происходит. Они не понимают, что за херня, почему ты это делаешь? У нас все хорошо, мы все друг друга почесываем, а ты, сука, не хочешь чесать. И ты никуда не денешься, ты начнешь с ними опять. То есть, если, например, человек перестал что-либо делать, неважно, вегетарианством занялся, здоровым образом жизни, перестал бухать там, или еще что-то, если круг его останется тот же, вопрос времени, когда он вернется. Потому что они, ну, синергия, синергия такая, они соберутся и, и потом только успокоятся. Поэтому говорится, может помочь только появление другой, более интересной игры. Если мы берем, может быть, их есть несколько, этих игр, но они должны быть очень сильные и совсем другие. Говорится, что мужчина может соскочить, сам выйти из этой ситуации, если появляется новая игра. Это, говорят, три вещи. Это женщина, не просто секс. То есть он влюбляется в кого-то, да, появляется какая-то женщина, и эта игра до интересна. Если он выйдет из старой игры, ну, по, убрав всех, и насчет новую игру себе создавать, да, то есть влюбленный мужчина, влюбился, он может соскочить с алкоголя? Конечно, М может, и это без докторов может случиться. Может ли женщина влюбилась и соскочила? Ага, хер там. Нет, скорее всего, она влюбится в волкаша и будут вдвоем, вдвоем радоваться. Вторая игра это, что еще для мужчин очень важно? А? Работа всегда только для секса, брат. Ты же должен это знать. Я не такой. Ты такой. Ты работаешь и достигаешь, чтобы эта маленькая красивая женщина с тобой спала. Ну, я усреднил, но... За что? За то, а для чего ты работаешь? Ну, поэтому ты и работаешь, чтобы заработать. А если ты ее любишь, хочешь на работу, а деньги зарабатывают она, вопрос, как долго ты будешь с ней. Не, выгони тебя к черту сказать, иди отсюда, влюбленный хрен. И все. Поэтому жизнь, работа это часть, хотя это важная составляющая, но она входит в жизнь. Сейчас поймете, о чем речь еще. Любит ли мужчины автомобили? Да. Если вы возьмете мужской журнал, там что будет в мужском журнале? Бабы, автомобили, оружие. Поэтому автомобиль, потому что автомобиль это дорогая вещь, это очень престижная вещь. Мы сейчас говорим не украл у кого-то 412 москвичным, москвичном, да, в каршеринге. Нет, ну когда человек э, серьезно погружается в этот вопрос. Да, потому что люди, которые ездят на автомобилях, это же целое что? Ну это целая культура. Ну, едешь ты на кого-то орешь, там, кричишь, там, страховки обсуждаешь, ремонтируешь. Там, ну, это целая серия. Опять же, это что? Это большие что? Деньги. Алкаш очень тяжелый. Ну, ну, за редким исключением алкаш ничего не может заработать, потому что он алкаш. Какая-то дорогая игрушка, какое-то дорогое хобби. И третье. Это религия. То есть мужик увлекся духовными какими-то практиками, куда-то там э, в адвентисты седьмого дня подался, или подался в серьезные суровые буддисты, адские кришнаиты, или еще кто-то очень что-то такое. Должно быть, что-то быть очень-очень-очень крутое и серьезное, и он прямо собрался к Богу. Он видели тот мужик бухал, бухал, увлекся, увлекся, потому что это очень крутая вещь. То есть мужчина в этой среде тоже может что, ну, реализоваться. И есть масса вариантов, когда мужчина, допустим, начал заниматься духовными практиками и перестал бухать. Конечно, если это духовная практика, она основана на массовом ну, употреблении алкоголя, то она не поможет. Поэтому это, это другие игры называются. То есть, не участвовать в этой игре трудно, поскольку закоренелый алкоголик в большинстве западных стран рассматривается как желанный объект порицания, Заботы или щедрости Странно, я был удивлен Но действительно так Объект порицания То есть мы все Ну алкаш, алкаш ну, Нам не нравится алкаш То есть для людей, люди, которые не бухают Алкаши для них объект Критики, порицания И тому подобное М? пренебрежение, ну, как-то мы э, к ним от, от, относимся, да, как-то относимся. Либо о них надо заботиться, надо их там как-то лечить, либо как-то там, или во щедрости. Я как-то по Питеру иду, сидит чудак на мосту, и у него такая э, бумажка, говорит, э, э, по, подайте на похмел. И он так сидит, и так все так искренне, у него нагруженная шляпа. То есть, если бы он сказал там, подайте, для, я ну, собираю на корм для котиков там, или еще чего-то. Или я буду чистить каналы, да, там ездить с сачком. Ты, там, буду садить деревья на Невском. Да хе кто ему подаст? На, похмел. Все, все были потрясены его искренностью. Что-то в этом есть. А кто дает? Люди, у которых психологически есть что. Желание как-то на этом попиариться, хайпануть на этом деле. И каждый, кто ему подал, такой, Ха -ха -ха, опа, вот я тоже буду сидеть, мне подадут. Там, ну, знаете, масса есть. Истории там всегда находятся бонусы. Не бывает так он такой, блин, я вынужден расстаться со ста рублями, тяжело заработанными. Нет, не надо давать. Но я дам, чтобы мне было плохо. Нет, все получают какое-то удовольствие.